Привет! С вами снова интернет-магазин Водолей. И сегодня мы рассмотрим крышку для скважины, которая вам понадобится при применении скважинного адаптера. Она позволит закрыть верхнюю часть скважины, выход на поверхность и придать ей красивый эстетически завершенный вид. Состоит она из трех частей, выполнена из алюминиевого сплава. Первая часть, собственно, сама крышка, которая имеет проушину для закрытия на замок. Вторая часть – это клемная коробка съемная, то есть кабель питания выходит из скважины, подается внутрь, переподключается через клемную колодку и подается уже в дом. Исполнение IP44 для того, чтобы влага и вода не попадали во внутрь. В крышке имеются отверстия для крепления троса страховочного и вентиляционное отверстие. И, собственно, основная рабочая часть – основа, которая имеет четыре установочных болтов, позволяющих установить эту, эту крышку на обсадные трубы диаметром от 110 до 140 миллиметров. Установка производится с помощью шестигранника, центрируется на обсадной трубе, закрепляется, и потом крышка и основные болты с двух сторон фиксируются, что опять же блокирует возможность снятия без санкций этой крышки. Крышка дополнительно на псанной трубе ничем не уплотняется. Вот. Ну, в принципе, ничего, никто не мешает вам это сделать самостоятельно. Но опять же, сама крышка не подразумевает того, что это будет герметичное сооружение. Поэтому при монтаже обязательно оставляйте расстояние от земли порядка 15-20 см, для того чтобы не было подтопления талыми водами в весенний период или дождевыми в осенний. То есть 15-20 сантиметров над землей выступает, и красиво, аккуратно крышкой закрывается. Никто, опять же, не запрещает вам сделать здесь архитектурную форму, камень или статуэтка, которая закроет вашу скважину и позволит выглядеть участку очень красиво и уютно. С вами был интернет-магазин Водолей. Задавайте свои вопросы, подписывайтесь. Всего доброго, до свидания.